Я приветствую всех зрителей телеканала Форума Свободной России. Сегодня в студии с вами я, Данил Константинов. А в эфире у нас политик, бывший депутат Государственной Думы Геннадий Гудков. Геннадий Владимирович, здравствуйте. Да, всем добрый день. Кто нас видит, слышит. Надеюсь, что добрый. Я теперь что-то бояться говорить доброе утро, добрый день, добрый вечер. Потому да, -то... я тоже теперь а, чаще использую. Ну, здравствуйте. Можно я в качестве разминки? Я вчера, мне вчера, да. я был там вчера в Софии по делам. И мне там один из депутатов парламента избранного болгарского вручил газету «Коммерсант» за 4 августа. Я давно уже не читал российские газеты, с точки зрения, ну, в печатном таком варианте. Я ее взял в руки, за газету «Коммерсант», за 4 августа, можешь проверить. У меня такое впечатление, что я взял газету из страны, которая ведет непримиримую, тяжелую, затяжную войну со всеми. Вот там, тут посадили. Тут убили, тут ограничили, тут арестовали, тут обыскали. И тут какие-то фантазии Шойгу о том, что надо построить новые города. Потом откровение какого-то руководителя госкорпорации, как они круто работают, на каком современном уровне. Причем я понимаю, что эта госкорпорация поедает бешеные бабки, ни хрена ничего не принося в бюджет. И дальше о наших спортсменах. Тоже, впрочем-то, они молодцы, в принципе, если бы не козлы, так сказать, олимпийский комитет. Если бы не козлы-судьи, если бы не козлы какие-то там какие другие функционеры, все было бы вообще еще тип-топ. Но и так неплохо. Все нам завидуют нашим успехам. Но и, и, и вот, ну, правда, там пару репортажей про спортсменов более-менее объективных, я прочитал. Но в основном, вот страна, которая воюет со всеми на всех фронтах, на спортивном, на гуманитарном, на научном, политическом, там какой-то просто ужас. Я вот, я давно еще говорю, для меня такой страшный контраст между вот берешь там любую другую газету, ну, там, английскую, болгарскую, там, немецкую, да, это просто поразительнейший контраст. Вот если бы э, кто-то там взял и сравнил вот то, что мы видим, то, что получают наши, причем тиражи у нас страшно маленькие, печатные. Я вчера искал, искал, искал тираж газеты «Коммерсанты», это все-таки серьезная газета, крутая, да, 62 тысячи экземпляров во всех городах России, то есть Люди забыли, что такое газета, что такое печатное слово. Не потому, что интернет есть. Интернет есть везде. Но когда передо мной извинялся корреспондент французского журнала, господин говорит, господин извините, у нас небольшой тираж, ваше интервью не так много народу увидят. у нас всего 600 тысяч экземпляров. Я говорю, простите, пожалуйста, я, наверное, плохо английский знаю. Повторите еще раз ваш тираж. Он говорит, ну, порядка 600 тысяч моих экземпляров у нас всего. Я говорю, я, я, простите, а вы знаете тиражи российских газет? Я говорю, нет, я говорю, 90 тысяч самый большой. Ну, из тех, которые политику, про политику пишут. Я там не беру московский комсомоль, самый крупный, наверное, тираж. Он говорит, я не понял, у вас сколько населения? Я говорю, ну, 150 миллионов считать, грубо считать. Во Франции, говорю, сколько? 60, грубо считать. Ну, у них там, может, 63, у нас там 146. Он говорит, у нас небольшой тираж, у нас газеты до сих пор, сейчас, выходят тиражами миллионными. То есть Запад, и Европа, Америка, Франция и так далее, они помимо того, что у них высокоразвитый интернет, и они по любую статью они все равно огромное количество информации получают в печатном виде. Потому что у них есть журналистика, потому что у них есть нормальные газеты, потому что народ живет нормально, и эта страна не ведет войны со всем миром и так далее. И вот меня вчера эта газета просто убила. Я вечером вернулся, ее проскрыл и думаю, ну, елки зеленые. Но нельзя же вот так вот превращать жизнь российского народа в сплошное выживание, борьбу за жизнь и войну со всем миром. Вот это и есть. Вот мое впечатление. не извини, что я просто, просто вот я вспомнил про эту газету вчерашний вечер. А, а с чем вы, кстати, сравниваете такой, такие маленькие тиражи российских газет? С тем, что нет журналистики, тем, что нет интереса к печатному слову. То есть настолько сейчас задавлена вся журналистика, настолько неинтересно, скучно, блекло, однообразно. Что народ, очень теряет всякий интерес к печатному слову. Кто в аудитории... Идет огромный разрыв между официальной пропагандой и нормальной журналистикой. Те, кто не верит официальной пропаганде, понимают, что она лживая, насквозь лживая, злобная, мелочная, мстительная, да, то есть самые поганые характеристики, они уходят в интернет, там нет печатного слова. Ну а э, остальные не очень умные. Они, не, не, вот потому что там помимо, допустим, каких-то статей актуальных, там, там все-таки есть пара-тройка статей, которые национализм, ну, то ситуация в какой-то стране. Ну кому там интересно знаю, из ватников, которые поддерживают путников, что там происходит в каком-то Никараку, где там миллиона людей выходят против действующего режима или там что происходит в какой-то стране, или какие процессы идут в Иране, или какие процессы идут в Пакистане, почему там Обострились отношения там Индии с соседями, ну и так далее. То есть там есть такие вот, особенно по международной тематике, по международной торговле, международной экономике, есть статьи, статья, статья ситуация с рынком недвижимости, я мне там попал вчера. Вот. Но ну, поэтому я думаю, что это какой-то такой элит, уже элитарный такой условий. Если я читаю газеты, я уже крутой, я уже элита. Вот, наверное, так. Потому что журналистика уничтожена, полемика уничтожена, журналистское расследование уничтожена. Какая-то дискуссия живая уничтожена. Критика. Ну вот что у нас с КВНом произошло? Данил? Это унылое и убогое зрелище. Я давно не смотрел. да. Не так много потерял. К сожалению, да, талантливые ребята. Да, у них юмор. Да, все хорошо. Но они же вынуждены вылизывать начальственные должностные задницы, вместо того, чтобы там действительно дать юмору свободу. У нас же юмор-то от и до, там, от забора до обеда, а там и все. А дальше там уже нельзя. А дальше ты можешь и присесть на пару-тройку лет. Вот поэтому, конечно, все уничтожается. И в тот живое слово. Вот, поэтому вот так. Так вот, так вот и живем. Я когда готовился к нашему сегодняшнему эфиру, решил начать с такой нотки политического юмора. И вы уже этой новости отчасти коснулись. Я имею в виду сегодняшнее заявление, или вчерашнее. Вчера. Вчерашнее. Вчерашнее заявление министра обороны России Шойгу о том, что надо построить... Три-пять крупных городов-миллионников в Сибири, которые должны стать научно-промышленными экономическими центрами. И каждый из них должен, должен иметь население 300-500 тысяч минимум. Вот такие заявления министра обороны. Как вы можете их прокомментировать? Ну, Шайку, конечно, хватило. Я думаю, что он даже хочет ГУЛАГ переплюнуть. Ну, во-первых, конечно, идиотская мысль, поскольку неплохо привести в порядок существующие города, которые деградируют, вымирают, оттуда идет гигантский отток населения. Я как-то разговаривал с мэром Омска давно еще. Он говорит, да у меня там население на 300 тысяч уменьшилось, а там городе всего миллион с небольшим, по-моему, даже уже не миллионный город, или миллионный еще, Омск. Вот Идет отток населения со всех сибирских городов. Идет деградация, запустение, стоят жуткие здания. Неплохо быть, так сказать, то есть и в порядок. Потом дальше откуда мы народ-то возьмем? Ну, то есть я так полагаю, что это ГУЛАГ. Недавно же министр построительства только что заявил, что у него там не хватает 180 тысяч зэков, а начальник СИН предложил строить новые качественные лагеря для зэков, чтобы они могли строить всякие эти стройки. Значит, туда нужно отправить, если там три города, по 500 тысяч, полтора миллиона зэков. Кто там еще жить-то будет? Да? Поэтому я думаю, что они, в общем-то, серьезно. Ну, во-первых, я бы рекомендовал Шойгу сразу строить потемкинские деревни. Отлаженная ситуация, отлаженные технологии. Э, на период проезда царя делается дорога, красится фасады, за фасадами дерьмо обычное, так сказать, просто хорошо скрыто. Народ там не живет, а выходит тот народ, который нужен для встречи царя. Ну, в общем-то, дешево, сердито. Можно остальное все украсть. Я просто рекомендую Уж там не надо мелочиться, откаты там 50-60%, 100% процентов или 146%. Поставил фасады, нарисовал, ходит счастливый народ привезенный специально по проезду, по случаю проезда царя, фасады вот эти, дорогу сделали на это время, потом ее можно как бы, обратно свернуть, вот, и пусть на этом месте будет опять наши непроходимые топи. Поэтому я думаю, что Шойгу надо прикомендовать, технология, она уже отлажена там, почитает немножко историческую справку по Потемкину. Там вот эти его деревни, они были неплохо смотрелись. Потом Екатерина была довольна, когда проезжала по этим потемкинским деревням. Ну, я вообще не понимаю бред, который они несут. То есть вы думаете, что реальных экономических и демографических возможностей для того, чтобы осуществить такой проект, если не использовать труд заключенных и их самих, у России сейчас нет? А, по-моему, если мне не изменяет память, да, я на цифры как-то стараюсь запоминать, во всей Сибири западной, восточной, восточной, восточной, да, восточной Сибири и Дальнем Востоке все, по-моему, проживает 18 миллионов человек осталось. На гигантскую территорию, которая там, как у нас это принято, в сравнении с территорией Франции, там покрывает Францию 15-20 раз. Вот на этой территории, во Франции, там 65 миллионов проживает. Я про нее говорил. А там, по-моему, на всех этих там 40 Франциях проживает, по-моему, 17 миллионов и продолжает население падать. Даже и миграция китайцев, корейцев и так далее, она не компенсирует убыль населения. Хотя их становится там объективно больше, больше и больше. По большому счету Россия теряет Дальний Восток при Путине, она теряет Восточную Сибирь при Путине, она много чего теряет. И этот процесс не может продолжаться вечно. Потом когда-нибудь проснемся, карта мира будет уже другая, и граница будет проходить по Уралу. Это все будет результат путинской политики. Его вот клики, которые умеют только воровать, врать и репрессировать. Больше она ничего не научилась. Ну и вот сказки рассказывать. Ну это вот из разряда врать, да? Давайте построим три города, давайте. Да строй деревки, Сергей строй сразу Потемкинские деревни. Ну отлаженные технологии, Потемкин, он фаворит был, и ты будешь. Привез Путина, так сказать, показал ему фасады. Пришли ФСОшники, переодетые в этих в праздничных костюмах народов в Сибири польсали, хороводы поводили, можно их переодевать в разные костюмы, Путин все равно не заметит. Он же не замечает, когда рыбаки переодеваются, фысочники переодеваются в рыбаков, потом в медиков, потом в работников транспортного цеха, еще что-то. Ему уже все равно, он же, мне кажется, неадекватно воспринимает всю Россию, для него все лица на, на дно. Поэтому фысочников можно переодевать под эти потемкинские деревни, под фасады, в различные одежды, и старик будет счастлив. Ну, а Кужугеточек, Фаворит. Скажет, я он построил три города по 500 тысяч. Ну, просто вот там еще дальше строительство. там Можно пару кранов для декорации поставить. там Три-четыре крана таких вот, недействующих. С, с лампочками, чтобы светились как вот эти вот такие есть, эти малижи. Ну, скажет, вот у нас идет бурное строительство. Мы вообще всю Сибирь осваиваем. Иван, ну, уже отложены технологии. Что Че там чему мучиться там. Или уж тогда достройте ГУЛАКу на полтора миллиона заключенных. Чтобы каждый сотый туда поехал там находился в бараке. Барак тоже можно подсветить лампочками сверху, покрасить красной краской, желтой, красный, зеленый, зеленой цветными. У нас, когда приезжал в Коломну давно... Кстати, это интересная а... идея, цветные бараки. Да, да, да, А у нас, когда в Коломну приезжал Путин первый раз, уже, да, для него была только Екатерина II из лидеров российского государства, советского государства. Никто как не приезжал после Екатерины. Вот. Хотя хороший город, Коломна, красивый долго думали, что делать-то, как же показать город. И придумали, покрасили э, все дома, все фасады. Действительно получилось неплохо, кстати говоря, в красивые цвета. Поставили однотонные дешевые деревянные заборчики, но они однотонные, одно, один фасон, их тоже красиво покрасили. Дома за ними там стоят, там всякие полисадники, там э, чего-то, оно зато красивый заборчик закрывает. Это все дешево, сердито, очень красиво, до сих пор стоят, кстати говоря. И поставили стеклянные остановки. Я уж не знаю, заметил Путин, какая красивая колонна при въезде, не заметил, но э, жители-то оценили. Все это дерьмо было закрыто вот этим красивым заборчиком там подстригли, по -по помыли, покрасили фасады, и, в общем, все зашло, все остались довольны. Так что технология то отработаны. Потемкинская деревня, это наше российское изобретение, наша технология. Мы ее можем экспортировать во все... Папуатские страны, так сказать, там, где людоеды-диктаторы сидят у власти годами. Вот лично работает. Всегда люди довольны, цари всегда довольны, диктаторы довольны. Вы сказали интересную фразу о том, что Шойгу хочет переплюнуть ГУЛАГ. Я тут же вспомнил, что в продолжении этой своей мысли о строительстве этих невероятных городов-миллионников в Сибири, Шойгу добавил, что вспомните, какие хорошие были стройки в Советском Союзе. там. О. И, и упомянул в том числе БАМ, Байкал-Амурскую магистраль, заявив, что вот, как же хорошо, что люди ездили туда добровольно. Отлично. Вот у меня отец, мой отец, был молодым парнем, да, им там э, лейтенант у него забрал руль совершил аварию, его посадили на 4,5 года. Когда он молодым парнем, в начале, ну вот сразу 46-го года призыва, 45-го, последний призыв военный. И вот он отсидел там несколько лет в тюрьме. А они построили, строили высотку на Котельнической набережной. Шикарный строй. До сих пор стоит, украшает Москву. Зэки строили. Все вот эти стройки строили зэки. Рабы. Рабы. Он же мне рассказывал, как это было. Но это еще было, так сказать, уже, уже э, сталинизм-лайт, там, последние годы сталинизма. Но тем не менее. он рассказывал, как эти нравы были в этих лагерях, в этих зонах. Он сначала попал в коми. Потом вот оказался здесь на стройке в Москве, Котельницкая набережная. Где-то на каком-то кирпиче, там говорят, до сих пор его фамилия, имя, отчество. И, по крайней мере, они там пытались себя увековечить. Знаете, строили. ужасный ужасных условиях. Вот сегодня, вчера, полно опубликована на Эхе Москвы ужасная, страшная, тяжелейшая статья Дмитрия Быкова о его поездке в Магадан. И вот он там рассказывает, пишет, ссылается на Саламова да о, о том, что там происходило, какие страшные вещи там творились, и как мы ни хрена не помним, и как мы все забыли, и как мы предали память своих предков, которые были замучены, убиты и значит, отдали жизнь, здоровье. Два миллиона погибших в гулаге. Два миллиона. Мы все забываем цену этих строек. Два миллиона трупов. Вот среди них мой дед родной был умершлен в гулаге там. Через два года после значит, направления на эти стройки Бламур канала. Здоровый 40 -ка, там с чем-то летним мужик, который никогда ничем не болел. Я еще не знаю, померли у нас болезни, или его забили, там, или замучили. Не знаю, запытали. Я не знаю до сих пор, это уже, наверное, никогда, ничего, никто не узнает. Два миллиона трупов. Цена этих строек. Чего там Шайгон? Че, не знает? Историю не читал? Или он читает этот букварь по истории? Они То такие. есть вы думаете, что на деле все это обернется просто строительством нового? Да нет, города, в нашей да? воровской в стране, у нас же режим для чего? Для воровства. Доктрина – это должностная коррупция. Да Это доктрина политическая, это главный скреп, главная опора. Для этого вся власть. Эти, эти даже ГУЛАГ э, не смогут построить, они его разворуют. Эти даже ГУЛАГ построить не смогут. Они просто разворуют, перегрызутся, пересажают друг друга. В конечном итоге этим они и закончат. Эти вообще ничего не умеют. Поэтому я думаю, что все это кончится блефом, все это кончится очередными баснями, это лапша на уши, которая там свисает уже до самого пола у многих наших граждан России, несчастных, бедных, обездольных, обманутых, но и удовлетворенных тем, что у них лапша на ушах до полу, до, до, по полу волочится. Поэтому ничем это не кончится. Очер, очередная болтовня, пустая болтовня ради распила бабок. Больше они ничего не умеют. Все, что они умеют, у них единственная отрасль. Это воровское миллиардостроение. Вот воровское миллиардостроение, с этим все окей. Со всем остальным, извините, заражение полной Вот Грубое слово, но абсолютно точно. Вот куда ни возьми, вот эта вот самая жопа, она и есть. Потому что она это не только слово, но это и комплекс мероприятий, и итоги нашей хозяйственной, и итоги вот этого режима, его хозяйственной административной деятельности. Вот жопа, она и есть. В России наступила глубокая, Долгосрочная жопа. Вот это итог э, э, путинского 20-летнего сидения э, в Кремле, так сказать, он все себя обнуляет, обнуляет, хочет досидеть, я не знаю, если он до жопы досидел уже, так сказать, там полный, до чего он еще хочет там досидеть, Наверное, там есть еще другое слово в русском языке, боюсь уже да. Сам, да. говорить, а то вдруг закроют потом, или что-нибудь там обвинят. Ну хорошо, кроме безумных идей Шойгу, есть и другие новости последних дней, в частности, стало известно, что несколько дней назад Роскомнадзор заблокировал МБХ-медиа, открытку и правозащиту открытки. Да. В ответ на это Михаил Борисович Ходорковский решил вообще закрыть эти проекты, посчитав, что риски для сотрудников слишком велики и заявив, что он и ряд людей, которые готовы к другому уровню рисков, продолжат борьбу. Как вы все это можете прокомментировать? Ну, я всегда говорил о том, что если э, власть лишает возможности сменить себя мирно, она рано или поздно получит тот протест, который будет ее свергать. А другого не бывает в мире. Ну, по-другому. Если ты лишаешь всех легально заниматься возможностью политики, мирно выходить на улицы, мирно заявлять о своей позиции, мирно вести дебаты, дискуссии, в том числе через средства массовой информации. А да, если ты лишил возможности всех, что будут делать определенные жестко настроенные части населения? Готовить свержение, готовить революцию. Я всегда говорю, что революция готовится во дворцах. Во дворцах. Главный революционеры сидят во дворцах. Вот у нас главный революционер сидит в Кремле. Но он, он сейчас не в Кремле, а в бункере сидит в своем там где-то на даче. Вот он оттуда готовит революцию. Он создает все условия для революции, для своего собственного свержения. Я другого не, не, не, не, не понимаю, что они творят. И вообще у нас самые большие революционеры. Какой там? И, и, и лечат они скоро переплюнут. Владимир Ильича, я имею в виду. Вот, поэтому все дело для того, чтобы никакая легальная политическая деятельность, мирная, была в стране невозможна. Ходорковский, но ну, вот, насколько я его знаю и понимаю, он вообще был категорически настроен против любых немирных форм борьбы. Я даже с ним бывал и не согласен. Ну, в его заявлениях каких-то там высказанных считал, что ну затем зачем, чересчур мирно, -то, ну что-то, как-то чего-то нужно порешить. Либо. А он вот подчеркнул, он всегда заявлял, что нет, мы против революции, мы против потрясений, против войн, против, которые могут вызвать жертвы, кровь и так далее. Это позиция Блокарковского. Я ее хорошо знаю. его довели. Вот и такие заявления. Всех доведут. Поэтому что, надо, надо понимать, что раз невозможно власть сменить ее свет и либо она сама себя свергнет, развалится внутрь, либо там дворцовый переворот, но что-то произойдет. Но не усидит Путин до 36 -го года. Я, я, я не уверен, что он до 24-го, ну, может, до 24-го еще и досидит. А потом-то... Каждый год у нас ситуация меняется радикальнейше. Вот просто давай вспомним 20 год, когда началась вот вся эта безумная апопея с обнулением и прочим. Январь 20-го, смена правительства, все еще тип-топ, ну, относительно. А посмотри, что сегодня творится. Вот эта вот самая жопа какая. Была масенькая такая, а сейчас вот такая вот. Поэтому всего год прошел, полтора. Тем не менее, мы говорим пока о каких-то долгоиграющих вещах. Я хотел бы спросить о более близких, близких перспективах. Вот закрывают фактически независимую журналистику. Да. Закрывают эти проекты Ходорковского. А что будет с остальными СМИ, как вы думаете? Просто всему свое время. Я, я, конечно, с глубокой горечью, к сожалению, это говорю. Это, я не радуюсь, я, я очень печалюсь. Потому что происходит со страной, что какое страшное будущее ждет наш народ. Но надо понимать, что сейчас придут, скорее всего, скоро придут за Венедиктовым Алексеем Алексеевичем, за Эхо Москвы, придут за дождем. Кто там еще у нас остался? А больше помни, кого уже не осталось, но из тех, кто там крупные. вот такие вот. Новая газета. За новой газеты, взгляды, за новой и... газеты придут, да, вот mm -hmm. те, кто. Осталось совсем немного, можно по пальцам там перечесть. Начал сажать там, типа вот Мария Лондон, она там еще, мне нравится, она там выступает очень эмоционально, по-моему, Новосибирске, да, я не знаю, работает ее канал, не работает. Правильно я называю? Я даже не, не знаю. знаю. Нет, такая есть симпатичная женщина, такая, очень четкая, эмоциональная, там власть там очень приличная, но она делает это очень грамотно. Мне она нравится, передача вот ее нравится, я думаю, что, я не знаю, я просто давно ее не вижу, может уже закрыли То есть все будет зачищаться под, под ноль. Вот надо понимать, что все будет зачищаться под ноль. Пока не взорвется. Но взрыв будет ужасным. Либо Путин уйдет, исчезнет, улетит на Луну, как-то там, где дематериализуется, тогда еще что-то, как-то можно чего-то вырубить куда-то. Но либо все взорвется со страшной силой. Из большой крови. Другого варианта нет. Ну вот вы говорите, что могут прийти скоро за Венедиктом, за Дождем, за новой газетой, но ведь известно, что эти СМИ, они, как бы сказать так правильно, полулояльные, и всегда использовались как определенные не, клапаны не, не, не. для спускания вот пара. Не согласен, Денис, с тобой. Я... Они не полулояльные. Они нормальные СМИ, они как раз остатки последних свободных СМИ. Просто они вынуждены где-то маневрировать в какой-то части, чтобы сохранить трибуну. И это правильно. Я абсолютно тут не, не, не только не осуждаю, поддерживаю такую линию поведения. При этом ему удается сохранить эту трибуну и вести довольно жесткие, абсолютно четкие и очень направленные передачи или там статьи публиковать. Ну, даже новая газета, она же там на зачастую. Да и не только она, в Эхе мы чего говорим, как только там не называем власть, что только какие эпитетами не награждаем. Нет как раз они действуют за пределами дозволенного, но я так думаю, в нынешней России, но я думаю, что они, я все время говорю, вот когда мне говорят, а что они работают, а почему они там действуют? Ну, в каждом правиле должны быть свои исключения. Ну, например, я все время привожу пример такой, что там когда в Советском Союзе была тоталитарная система, то иностранцы критиковали нас Советский Союз, советское руководство политическое, говорили, ну, там, в частности, по вопросам суда, суда, что суд зависим, он партийный и так далее, выполняет не законы, а партийные указания. И говорят, ну, вот вы смотрите, у вас в суде нет евреев, и все люди члены партии. И тогда всех журналистов, всех там этих людей, которые так заявляли, ввели к какому-то там, грубо говоря, Якточ, Яковлевичу какому-то Инкельзону. он был чистокровный еврей, и он был беспартийный. Он был один такой судья Экспериментальный грубо говоря для того чтобы вот как, как у нас вот пожалуйста Осмойл Яковлевич, он уже у нас там и еврей и беспартийный и судья чего же вы хотите а? съели срезали срезали вот поэтому я думаю что когда может быть их держит новый там дождь эхо как раз вот для этих целей какой зажим пресс? да у нас на эхе москвы нас там костерят день и ночь да у нас новые там ведет расследование, там нас обвиняют в смертных грехах и во всех преступлениях, и мы ничего и не делаем, посмотрите, что там творит там эхо Москвы, там, ну и так далее. Говорю, да, да, ну конечно, в России есть какая-то, какая-то часть демократии осталась, какая-то свободная пресса осталась, что-то, да. Ну конечно, вот это не совсем диктатура, не совсем отвратительный, кровавый режим, не совсем, я, так сказать, там полное уничтожение прав вот что-то есть, сказать-то можно. Я думаю, что это может быть вот для целей контрпропаганды такие держатые здания. Для того, чтобы сказать, пустить пыль в глаза. Вот опять та же Потемкинская деревня. Только немножко вид сбоку. У нас все уничтожено, но вот есть три. Ну, Но вы все-таки думаете, что и эту ширму закроют, да, и эту пойдем Я скроют. думаю, что это будет принимать решение в кабинете Путина. Закрывать или не закрывать. Вот каков будет эффект нам оставить для эксперимента, ограничивать, там, затруднив, там, замедлив или еще чего-то. Либо все-таки прихлопнем окончательно, как там кошка-мышку. Конечно, это игра кошки-мышка идет. Ну, конечно. Ну, мы же все прекрасно понимаем. Ну, там, игрались с Навальным в кошки и мышки, игрались с Навальным кошки и мышки, потом взяли и яду подсыпали, по-серьезному, а потом еще и посадили, да? Но ну, мы же видим, что рано или поздно игра в кошки и мышки может закончиться, когда принимается политическое решение. Взяли там, всех сняли с выборов, поснимали, всех пересажали, всех там повыгоняли из страны, зачислили полностью выбор. Так же не было никогда. Там, кто, кто у нас остался на выборах-то? Там 5-6 человек, сколько, за кого вообще можно голосовать? Ну, может быть, чуть больше, я не всех знаю не все кандидатуры есть там, но это же копейки остались на всю Россию-то великую, на все там 17 миллионов квадратных километров, копейки остались, за кого вообще можно голосовать. Зачистить. Я, кстати, об этом вас и хотел спросить, вы сказали вот игра кошки с мышкой, я хотел спросить о том, что происходит со структурами Навального, которые 10 лет вроде бы нормально работали а потом были признаны экстремистскими. И вот на этой неделе это решение вступило в законную силу, теперь это окончательно и бесповоротно. И ФБК, и все остальные структуры Навального признаны экстремистскими. Как понимать вот это? Ну, я слышал в Кремле такую точку зрения, да? понятно, что там Навального они никогда не любили, но слышал такую точку зрения, что пусть там вокруг Навального все концентрируются, пусть это будет единый центр оппозиции, они даже для этого, как бы, так сказать, косвенным образом, что-то делали, что-то помогали, ну, условно говоря, для того, чтобы легче был прихлопнуть. Я такую точку зрения давно слышал в Кремле и от своих коллег, от бывших, и от э, кремлевских царедворцев. А там проще. Будет один центр, там мы проще прихлопнуть. Почему они не хотели, чтобы несколько центров оппозиции возникали, чтобы там была какая-то э, более широкая э, э, линейка, да, более широкая коалиция? Они хотели, чтобы был один, один центр, один ворс. Один рейх там взять и прихлопнуть в один момент, сильно не парясь. Поэтому ну, они сейчас вот пошли. Сначала они там всех политиков зачистили, они потом пошли по журналистам, потом они пошли, ну, вернее, начались Навального, сейчас они уничтожают все структуры Ходорковского. У Ходорковского какие-то ресурсы определенные есть для борьбы с режимом, мирной борьбы. Вот. Поэтому они уничтожают все, что шевелится. Такое, такое политическое решение приняли. До этого они терпели. Тоже игра была в кошки. -мышки. Что, они не могли там арестовать, посадить и прочее. Могли. Но вот пришло какое-то время, они потеряли всякие стыд, страх, тормоза потеряли. То есть ведь человек не сразу становится преступником. Ну, иногда бывает, ну, в целом, я имею в виду, как процесс. Но ну, сначала там девочку обидел, потом там э, отнял у, у третьеклассника деньги на завтрак, потом еще что-то, потом кого-то побили, потом еще, потом, а потом взял там... И нож И пошел убивать. То есть это все постепенно. И наша также власть, она постепенно э, шла вот к этому криминалу, к этой диктатуре, к, этому, к этим репрессиям. Она еще и не дошла до финала. Мы еще не знаем, чем она закончится. Мы еще не знаем, какие ужасы нас ждут. Мы еще не знаем, э, чем это все закончится, насколько это может выглядеть ужасно, кроваво, там, страшно. Мы еще не знаем. Но вот то, что сегодня мы видим деградацию власти, которая происходит там, ну, началась эта контрреволюция с 2003 года, 2004 года, с Беслана. Вот Беслан – поворотная точка. Была введена доктрина вертикальной власти на костях детей. Там нужно был ужас, чтобы все были содрогнулись. Была введена э, вот эта диктатура власти, вертикальной власти, отменены выборы, уничтожены региональные отношения, начали потом уничтожать муниципальные отношения. Уничтожать суд, уничтожать парламент, партии и так далее. И вот они постепенно постепенно пришли к этой, к этой сегодняшней ситуации. Это еще, не, это еще не вечер. Это еще не вечер. Но уже мы понимаем... А, а каким, каким будет вечер, Геннадий Владимирович, могли бы вы описать это? Я боюсь, что кровавым. Я боюсь, что это будет гражданский бунт, война, э, революция, потрясение, может быть территориальный распад. Может быть, не очень. Я хочу, чтобы этого не было. Не, все. Я очень хочу, чтобы все перечисленное мною не состоялось никогда в России. Но я боюсь, что от моего желания мало что зависит. Потому что в Кремле делают именно все для вот того, вышеперечисленного, что я сказал. Вот они все делают, чтобы это произошло. Все. Что там, они не могли дать ребятам участвовать в выборах? Их пугал депутат Навальный? Их пугал там депутат Яшин или Гудков, или там Люба собой Чего они там? Ну, хорошо, если бы нормальные отношения были между властью и оппозицией, ничего страшного. Да ничего страшного. Что там нельзя было в 2011 году пойти навстречу встречу э, митингующим сотням тысяч, которые вышли, э, перев, сделать перевыборы в Государственной Думы нормальной, с учетом реального политического представительства, да можно было. Да все можно было сделать. Зачем это все устраивать Жизкач? Зачем там устраивать? Потому что они воруют. Они, у них главная цель воровство. Награбить, нахапать миллиарды. А уж нахапал миллиарды, надо удерживать. Надо, чтобы тебя не свергли. Надо, чтобы тебя не, приз... не приняли к ответственности. Надо, чтобы твои преступления были вечно сокрыты. До этого нужно, чтобы прокуратура не работала. для этого нужно, чтобы парламент не работал. Чтобы полиция, спецслужбы занимались другими делами. Вчера он, Дима, пишет. Я, я. Его и соратник, и отец усомнился. Он пишет, его делом занимались 12 следователей по особо важным делам. Я им пишу, Дим, ты там это, лишку не хватанул, ничего там не, не, не, не пририсовал, не приписал. Он мне пишет, позвони сам адвокатам, спроси, эту информация от них. Они посчитали, сколько следователей было задействовано на обысках, допросах по делу об аренде подвала, по которому с какого-то перепугу, или вернее, наверное, для того, чтобы вызвать перепуг привлекли Дмитрия Гудкова, Александра Соловьева, Виталия Венедиктова, младшего брата Диминова, ну и так далее. 12 следователей по особо важным делам. А вот сейчас тысячи, десятки тысяч преступлений годами не расследуются. Убийства, ограбления, изнасилования, кражи со взломом. Это вообще все мертвым грузом лежит, никто не работает. Ко мне приехал парень однажды, мы, а, мы с ним встретились на передаче. Я ему говорю там о неотвратимости наказания. А он мне говорит, да какой там господин депутат, ваш эти, неотвратимость наказания. Я 7 лет бьюсь, моего, э, мою мать убили во время конфликта на дороге. И я ничего сделать не могу. Или 8 лет. Я не поверил. Я думал, это подстава. Я думал, что какой-то там фрик. Я после передачи говорю, хорошо, подойди, давай разберемся. Я стал разбираться, у меня волосы длины. Дорожный конфликт, выходит какие-то два там этих крутых, избивает отца, она пытается вмешаться, ее бьют, значит, несколько ударов, она падает значит, головой и насмерть. Он похоронил мать. Дело не было заведено три года. Через три года только заводят дело. Закрывают. Опять заводят, опять закрывают. И так далее. То есть, и когда вот я говорю, а 12 следователей занимается делая об аренде подвала, 12 лет по особо важным делам, а убийство, ограбление, изнасилование, тяжкие преступления против детей, против всех, это только звездешь извините за выражение, что там права детей защищают, да попробуй ребенка там что-то такое, куда обратиться? за тебя, пошли, нету дела, нету трупа, не приходите. Ничего они никого не защищают, они никакие преступления не расследуют. У меня водителя один там избил из рукопашного клуба, просто ступился за женщину, что-то ему сказал. Он даже не ожидал, его там так и побили, что там зубы, челюсть сломаны, еще что-то там, он в больнице лежал. Есть с видеозаписи, есть номера машин, есть все, мы его нашли. Говорим, ребят, делайте что-нибудь. Я, я. Говорю, делайте. Так ничего не сделали, не сумели найти. Мы им дали телефон, телефон девушки, телефон значит, друга, телефон клуба, где он там занимался не могут до сих пор привлечь к ответственности. Уже прошло 5 или 7 лет. Вот поэтому, когда мы говорим, народ не защищен от преступления, а 12 следователей по особо важным делам будут заниматься арендой подвала по команде, потому что нужно полючить, так сказать, и зачищать поляну. Вот что они творят. Раз невозможно власть менять мирным путем, раз невозможно легальная политическая деятельность, честная борьба, свободные выборы и так далее, власть будет свергаться. А как она будет свергаться? Силой. А сила — это означает кровь, это означает столкновение, это означает, возможно, там, перестрелки, применение оружия, раскол элит, возможно, раскол территориальный раскол. Вот что нас ждет впереди. А по-другому не будет. Как будет по-другому? Все это Раньше там вожди помирали при большевизме, и вроде там что-то происходило. Сейчас этого не будет, сейчас мир другой. Он другой мир. Сейчас есть интернет, сейчас есть YouTube, сейчас есть моментальный обмен информацией. Совершенно мы же видим, как происходит твиттер-революция. Происходили твиттер-революция 15 лет назад на севере Африки. Когда ревались там, ну, 10-12 лет назад. Так за 10 лет уже совершенно другие возможности появились. Технологические, технические, информационные, организационные. Все это ничего хорошего не приведет, к сожалению. Но народ сейчас проснулся. Чего вот спит народ? Народ спал. Да, привычка к тому, чтобы там вся власть от Бога, барин приедет, нас рассудит. Вот когда им говорили, что, ребят, будет жопа. Вот я извини, вот я, я не могу без этого слова обойтись уже в нашем оценке нашей ситуации. Будут ребята полные. Да ладно, что, да, все нормально, да, что, да живем, да хлеб есть, да э, водка есть, да это и есть, да, это, Все нормально. Ну, нормально, идите. Вот у вас сегодня уже в, в, в Украине зарплата выше, сейчас средняя, да, по-моему. В Прибалтике уже два с лишним раза выше, в, в любимой нам Финляндии в пять с лишним раз выше. И дальше можно... Я уж не говорю про какой нибудь там Сингапур или там Люксембург, где там в 13-15 раз выше уровень жизни, чем у нас. Поэтому вот так вот и будет народ выживать. Загнан в стойло, чтобы там выживал, молчал, помирал и не вякал. Вот что сделали сейчас с народом. А для того, чтобы он не выходил из стойла, вот ему зачистки, посадки, репрессии, 300 тысяч вооруженных там росгвардейцев озверелых, которых набирают там на... На всяких помойках, так сказать, человеческих милиционеров, вот эти полицейские, которые тоже ни черта не делают, кроме того, что там борются с критиками режима, все эти судьи оборотни в мантиях, все эти прокуроры, которые наблюдают не за законом, а за политической целесообразностью, и за командой сверху, Часть эта превращена в систему угнетения народа, порабощения народа. А теперь говорят: давай еще построим города, вот у нас там не хватает полтора миллиона рабов. Пусть у нас они поработают, построят нам, чтобы президенту было куда приехать. Да и мне тоже. О, отлично. ГУЛАГа им не хватает. Другой дурачок говорит, 180 тысяч не хватает нам зэков, чтобы построить. Треть, говорит, а я такие лагеря построю, лифты социальные будут. Ну, же какие, эти... <социальные> да, я читал про социальные да лифты. Я, вот, я, я я мечтаю только об одном. Вот, нет И не, не о себе, а о них. Чтобы у них было столько здоровья. Чтобы они все дожили, блин, да. До до, до судов над собой. Вот чтобы они в добром здравии и здоровье сели на скамейку подсудимых. Вот я об этом мечтаю. Вот я не знаю, может, наше поколение это не увидит, но вас точно увидит. Мои слова Я Пусть думаю, ваше что ваше поколение увидит тоже. Вот желаю всем раз... должностным лицам, причастным к преступной деятельности, гребкого здоровья, вот сибирского здоровья, чтобы они, сволочи, дожили до своих судов. И получили по полной программе за все то, что они сделали с народом России, с Россией, с людьми, чтобы они ответили за это. Вот пусть им здоровье на все это хватит. Я присоединяюсь к вашему пожеланию. И еще у меня есть вопрос. Дело в том, что сегодня ровно месяц, как в Москве ежедневно, а не в Москве, а в России ежедневно по официальным данным, Умирает свыше 700 человек от ковида. Скорее всего, как мы понимаем, эти цифры сильно занижены. Но даже эти цифры показывают, что фактически происходит эпидемиологическая катастрофа. катастрофа. катастрофа. И мы знаем по прежним месяцам, потому что происходило, что в России сформирована фактически огромная стихийная антипрививочное движение, которое, по оценкам многих экспертов, на самом деле имеет антивластный характер, в подоплеке да, этого да, лежит да. недоверие и ненависть к государству. У меня такой вопрос к вам. Как вы думаете, ковид, вот все, что происходит с ковидом в России сейчас, может стать спусковым крючком, который запустит вот тот самый социальный взрыв, о котором вы говорите? Нет. Я думаю, что он будет фактором, влияющим на вот этот спусковый крючок. Я всегда говорил и повторюсь, может быть, я ошибаюсь, что наш народ выходит не по факту, не по осознанию беды, проблемы и последствий, а на какую-то эмоцию. Вот триггером выступления народа будет какая-то эмоция. Но я не знаю, что. Вот когда триггером волнения 2011 -го года, года, когда люди вышли против нечестных выборов, была рокировка Путин, Медведев, когда там ну, был слишком наглый, цинично сделал на глазах всего народа. Вот э, была эмоция, была обида. Вот что-то подобное произойдет в будущем. Ковид, экономический кризис, э, развал медицины, развал социальной сферы, развал ЖКХ, повышение цен, там, снижение доходов. Это все фактор, который накапливается, как вот... Э, как накапливается взрывчатое вещество там, в какой-то бомбе, там, как кладут, кладут, кладут туда, как бочку пороха, кладут порох, кладут его больше и больше. А дальше нужна эмоция, которая будет искройна. Тогда все это рванет. Рванет вот то, что сейчас накапливается, годами накапливается. То есть вы думаете, что это может быть даже случай, как вот, я не знаю, пробка гигантская, кто-то кого-то сбил, какой то чиновник, какой-то ужасный случай в больнице, я не знаю, что-то да подобное, все, да? да? Да, вот э, я просто хочу провести два примера, которые смогли спровоцировать серьезные последствия. Это вот Кандапога, вот ты хорошо знаешь эту ситуацию. Маленький, занюханный, богом забытый какой-то там полустанных поселочек в Карелии. Бытовая драка, она там имела некоторый национальный характер. В каком-то кафе кто-то кому-то набил морду, потом то ли там чеченцы-кавказцы набили э, одним, то ли им набили, и пошло. Это всколыхнуло всю Россию. Где-то потому, что комплекс проблем был такой, что накапливалась какая-то, так сказать, там, агрессия, ненависть и так далее. Вот туда сразу поехали люди. И могло там перерасти в нечто большее, значительно больше, чем... Удалось погасить. И второй пример — Голунов. Вот помнишь случай с Голуновым, да? Вот сколько уж там подбрасывают этих наркотиков? Сколько там нечестных дел, сколько фальсификаций, сколько, казалось бы чего новому-то с Голуновым? Не он первый, он, к сожалению, не последний. А вот что-то произошло, какая-то это была эмоция, какая-то это была наглость, какая-то это была там жуткое вранье со стороны ГУВД того же московского и так далее. И вот я знал на тот момент, что тысяч а то 100 людей в Москве были готовы не просто выйти, они были готовы в зарубу с полицией пойти. И те почувствовали и в, э, власти вот эту, вот этот настрой. Эмоции. Что вот сейчас пойдут, и там неизвестно, что будет, кто кого еще побьет. Если 100 ты еще там хрен не знает, что там без оружия, ты не справишься с ними. А применять оружие это породить гражданский конфликт, войну вооруженную. Вот, и тогда сразу его отпустили, и все. То есть вот какая -то... И никто не понимает, никто не понимает этих законов, какая эмоция вызовет взрыв в России. Это, может быть, вообще какой-то. Казалось бы, пустяковый случай. Из, ну, из подобных случаев я могу вспомнить еще Манежку, когда одно убийство привело к массовым беспорядкам. Прямо да, до Кремля. да, да. Какое там убийство? А ты давай вспомни э, еще один более интересный случай, когда наши проиграли Японии в футбол. футбол. Да. И люди смотрели на больших экранах на Манежной площади. Да, и я вот я это помню, вот негативные эмоции, расстроились, люди расстроились и пошли все громить. Но ну, удалось погасить, локализовать и так далее, и тому подобное. С чего? Какой-то обычный футбольный матч, проигрыш там сборной России, сборной Японии. И вот это вот пошло-поехало. То есть народе накоплен огромный агрессивный потенциал, ненависть ко всему. Люди ненавидят друг друга, ненавидят своих окружающих, женщин, соседей, там, тогда Они не потому, что они там плохие, а просто вот этот негативный заряд подавляемый, он порождает э, вот эту вот безадресную ненависть. Она в любой момент может прорваться. Тут, вот я все время говорю, ребята, посмотрите, какой заряд агрессии накоплен в обществе, какая-то дорожная ситуация, кто-то кого-то задел зеркалом, бампером, люди убивают друг друга, начинают вытаскивать бита, начинают вытаскивать шокер, начинают вытаскивать пистолеты, начинают друг друга стрелять, ребят, да эти железки ничего не стоят, Ну разберитесь, страховая компания платит, ничего там страшного не произошло. Нет, у нас сразу. Это не потому, что а потому что люди наэлектризованы. Россия Российский народ наэлектризован. Он внешне кажется валенком, что он там спит и готов в этом стоили спать там еще годы. А на самом деле внутри его клокочет злоба, ко всему, к сожалению. Она может быть сейчас безадресная, но если эта злоба обретет, вот эта агрессия, потенциал негативный, адресность там мало то никому не покажется. И это в Кремле ни хрена не понимает, они тупые. Они, они, они получили настолько там воровством друг у друга вот, перетягиваем то своего человечка поставить, поток еще новый освоить, рынок забрать, это забрать, то они уже не понимают, что сделать народ. Они уже живут в другой стране. И я думаю, что рано или поздно все это рванет. Это все сыграет с ними злую шутку. Вопрос когда? Да, никто не может это сказать. Потому что мы... Ну я все время подпринял. Вот Кандапог. Вот не было ничего, вдруг Кандапога. Не было ничего, и вдруг проигрыш там матч да, и пошла, так сказать, там гулять деревня, да, пошел там погром. То есть мы не знаем, что спровоцировать. Мы не знаем, что может спровоцировать агрессию российского народа, в том числе против власти. Наверное, не ковид. Ковид бы уже спровоцировал, если бы это было. А то, что катастрофа, 7, 700 человек, даже по официальным данным, это по индийским меркам 7 тысяч в день. А наши там, все телевидение орало там, изгалялась в Индии катастрофа, 3000 человек умирает. 3000 Так 300 человек, когда если бы умирало, у нас было бы нормально для наших СМИ. Это в Индии 3 тысячи катастроф. А в Индии полтора миллиарда, а у нас 150 миллионов там нет. Ровно в 10 раз. Вот если бы в Индии умирало сейчас 7000 это была бы мировая катастрофа. А то, что у нас умирает, я думаю, что не 700, а больше тысяч. Думаю. Думаю, а может быть и полторы тысячи. Вот надо присопоставить. Почему наш народ не понимает? Он, он, он, он не может разум понимать. Вот так вот, вот так вот менталитет сложен. Ведь на самом деле война в Афгане, война в Афгане принесла 15 тысяч жертв. Вот я, я извиняюсь за цинизм. Я говорю, всего 15 тысяч. Месяц смертей от ковида дают 21 тысячу. Ну, почитайте, 30 на 700. Да? 21 тысяча. То есть когда каждый, каждый месяц, мы теряем людей больше, чем мы потеряли за 10 там, или 12 лет войны в Афганистане. За 11 там, 12 лет. То есть, вот, надо, сопоставьте вот масштабы трагедии, масштабы гибели людей. Мы в месяц теряем в полтора раза больше, чем потеряли за все годы военных действий в Афганистане. Вот, вот, вот что происходит сегодня. Ну что же, Будем надеяться, что народ все-таки проснется, и вот накопленная, тот накопленный социальный гнев, о котором вы говорите, вырвется наружу, но вырвется наружу все-таки в приемлемых цивилизованных формах. Ну, будем надеяться. Чтобы, да. чтобы не затопить нас всех. Ну, а с вами были Геннадий Гудков и Даниил Константинов на канале форума Свободной России. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать объявления. И еще раз всего вам доброго. До свидания.